всем привет Итак, так супер Ионистр или неубиваемый аккумулятор на нашем канале уже было подобное видео где где мы собирали с вами газовый аккумулятор из активированного угля думаю данное видео будет интересным и полезным для фанатов альтернативной энергии такой супер ионистр прекрасно подойдет для ветряных электростанций Итак, для его сборки нам понадобятся салфетки для кухни вот такие синтетические полимерные. Любой пластиковый контейнер. Вот такой картонный стаканчик. Ну, это лишь для того, чтобы можно было утрамбовать поплотнее активированный уголь. Два угольных электрода от обычных батареек. Прошу заметить, что все наши составляющие компоненты состоят из углерода и контейнер у нас пластиковых это означает что наша, наш ионистр или аккумулятор думаю более правильно конечно его называть аккумулятором так как у нас отсутствует диэлектрик между отрицательной и положительной активной массы данные салфетки у нас будут выполнять роль сепараторы они тоже как и углерод и корпус и салфетки у нас не подвержены воздействию электролита, то есть разбавленной серной кислоты. Непосредственно серная кислота у нас является ионопроводником, а разбавленная в ней вода служит топливным элементом. Вырабатываемые газы при гидролизе воды, кислород и водород создают разность потенциалов, тем самым вырабатывая электрический топ. То есть как видите можно назвать его и топливным элементом и еще раз я подчеркну что наш ионистр, аккумулятор или топливный элемент называйте как хотите не имеет разрушаемых элементов вот этот картонный стаканчик который выполняет роль только лишь на начальном этапе чтобы утрамбовать уголь Конечно, с годами он сам превратится в углерод, его сожжет кислота, но сепаратор, которым мы отвернем вот этот стаканчик, останется целый. Итак, давайте отвернем наш картонный цилиндр сепаратором и приклеим к дну нашего пластикового контейнера. Ну примерно таким образом чтобы было удобнее наполнять и трамбовать активированный уголь из вот таких таблеток я предварительно его намочил водой затем немного подсушил и после этого он легко поддается формовке, то есть крошить его в сухом виде ну, довольно проблематично теперь наполним углем наши получившиеся две секции и вставим туда угольные электроды. старайтесь чтобы активная масса то есть активированный уголь был максимально уплотнен от этого напрямую будет зависеть емкость ионистра теперь все что у нас получилось аккуратно смочим электролитом соответственно делать это нужно постепенно и подождать, пока тщательно впитается электролит. Итак, в итоге у нас должна получиться вот такая густая гелевидная паста. Ну я немножко, образец, конечно, экспериментальный, такой показательный, немного небрежно сделан. И к сожалению, у меня нет столько времени, чтобы ждать, пока стопроцентно впитается электролит. Сейчас я сверху положу еще сепаратор и постараюсь уплотнить. Все, что получилось. Вот что-то такое у нас получилось. Теперь я клей пистолетом сделаю герметичный панцирь, но микроскопические отверстия, конечно же, останутся, и излишки газов при электролизе будут выступать через эти микроотверстия. Ну соответственно если делать такой ионистр из пластиковой бочки, то нужно будет обязательно оставить отверстие для обслуживания с какой-нибудь закручивающейся крышкой, чтобы была возможность добавить туда воды. Итак, наш ионистор готов к испытанию. Я его не зря обмотал черные изоленты так как такие источники энергии так как любой источник света способен увеличивать саморазряд данного вида источника энергии я подготовил лабораторный блок питания ЭДС данного элемента такой же как у металлогидридных аккумуляторов 1 и 2 вольта 11 ну точнее даже 1 11 вольт заряжать мы будем напряжением четыре с половиной вольта и током примерно в пол ампера давайте подключим плюсовой контакт и немножко зарядим наш ионистр ток заряда 600 миллиампер но хочу добавить сразу, что внутреннее сопротивление данного элемента довольно высоко, поэтому тока отдача слабая. Сейчас я включу вольтметр. Вольтметр у нас показывает 4,2 вольта. Ну, соответственно чем больше газов питает в себя активированный уголь тем соответственно выше будет емкость ну примерно минута прошла давайте отключим ионистр и посмотрим как он будет разряжаться сейчас он достигнет постепенно своей dС один один вольт ну как видите ждать пока он достигнет своей ЭДС, 1 2 вольта придется очень долго поэтому мы сейчас ускорим процесс путем короткого замыкания И заодно посмотрим, какой будет ток. Переключаем на... Давайте поставим на амперы. включаем и смотрим вот 200 миллиампер было изначально 100 миллиампер 90 думаю этого будет достаточно теперь обратно переключим на вольты и посмотрим что у нас там происходит ну вот видите после кз напряжение восстанавливается Ну и оно будет восстанавливаться до тех пор, пока не достигнет 1,1 вольт. Ну вот, 1 до 1,1 вольта. Ну что ж, пробуйте, экспериментируйте, делитесь своими результатами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!